Друзья, всем привет! С вами Геннадий Сомин, канал Добрый Гены. Я продолжаю строительство своего разумного дома. Вчера сделали разметку, видео об этом уже есть. К сожалению, погода не позволила сразу уложить угловые блоки. В общем, продолжаем сегодня. Погода ну, что-то накрапывает, но вроде сильного дождя не обещают. Итак, для укладки блоков инструмент следующий. Ведро, потом кельма. Рулетка обычная. Киянка у меня была черная, я ее обмотал целлофаном и скотчем, чтобы она не пачкала блоки. Два уровня. Один у меня на 80, один у меня на 40. Рулетка геодезическая. Еще раз проверим всю разметку. Ну, Думаю, что с ней ничего не случилось за ночь. Итак, дальше это гидроуровень. 15 метров. Дистиллированной водой будем заливать. И две бутылки водки. К сожалению, мы их пить не будем, но сейчас будем заливать гидроуровень, и вы все поймете. Итак, дальше это бетонная мешалка у меня с того года она осталась. Я приобрел, заливали забор, ведра, ну, лопаты, вода, цемент, песок. В принципе, все, что нам нужно для укладки блоков. Не будем терять время, пока погода позволяет. Сейчас пойдем заливать гидроуровень. Так, через залив гидроуровнев. Берем дистиллированную воду нещадно вливаем в нее Этот, вот кривая вдохновленная природой вливаем. вообще в идеале конечно иметь спирт но сейчас спирт найти трудно для чего вообще это нужно а, просто так такого рода вода ее не назовешь жидкость она более точно будет показывать Сюз вода она сама по себе очень чистая раз получается я вылил почти полтора литра водки, ну и тут было где-то три с небольшим воды. То есть видно, можно обратить внимание, что я даже лил, а там никаких пузырьков нету. Это нам, я думаю, а можно назад перелить остатки. Отметить, ладно. Теперь берем гидро уровень разматываем его. опускаем кончик нормально Видно там потекло, не потекло. Ага, идет, идет, может сейчас посмотреть будет. Вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Быстро. И сейчас два пузырика всего лишь. Все, водичка потекла. Закрываем. Сложилась следующая ситуация. Тот уровень, который первоначально я залил, можно обратить внимание, вот уже прошло минут 40, он так и не находит. Ну, то есть, в горизонте не получается. Не знаю почему. Поехал, купил трубку силиконовую, 10-миллиметровый диаметр. Тут все сходится и очень быстро, удобно работать. Поэтому всем, кто будет планировать или уже собирается строиться, берите нормальную трубку, вот эту Романтию за 200 рублей не берите Это все фуфо Эта трубка стоит силиконовая 30 рублей метр Я взял 15 метров, потратил 450 рублей Это купил за 200 рублей Ну и просто, можно сказать, выкинул деньги В общем, работаем дальше Произвел вначале замеры От разметки нашей Она у нас идеально точная все диагонали правильно сделаны по внутреннему периметру. В общем, видео уже, наверное, видели. Те, кто не видел, ссылочка будет в комментарии. А, суть следующая. Пос... А, таким образом я смотрю, насколько где может быть повело опалубку. Следовательно, где может быть вышел фундамент. У меня на большом, самой длин... длинной стене, есть погрешность порядка там 5-7 миллиметров следовательно блок буду на 1 сантиметр выводить дальше ну наружу здесь у меня вот самая большая погрешность и кстати видно та стена идет так а это немножко низко получается погрешность в пределах двух сантиметров для 30 блока в принципе это возможно вывести то есть здесь будет 0 и будет потихонечку чуть-чуть чуть-чуть выходить ну и там кстати та стена тоже немножко есть Погрешность там делах тоже 0 7 мм в общем все это сделал следующим этапом сейчас возьму у меня есть план у угловых блоков как их класть и сейчас берем сметем всю воду поставим угловые блоки будем их уже корректировать в общем нанесли блоки угловые новые те которые я приносил не очень, ну, уже и намокли брал я эти блоки из середины палета чтобы они были полностью везде без сколов без всего что дальше мы сделали сделали поставили их на свои места каким образом я сейчас покажу наверно на том но сразу хочу сказать что вот это у меня основной блок так как Буду отталкиваться я именно от него, так как здесь самая высокая часть фундамента. Я вот мы поставим блок, и я знаю, что у меня вот эта вот нитка от края фундамента 40 сантиметров. То есть у меня периметр внутренний сделан благодаря этой нитке. Блок можно посмотреть, кстати, в блоке четко 30 сантиметров. Давайте сразу здесь посмотрим. 60. Вот здесь вот немножко, по-моему, есть разница. Нет, 20. Все, отлично. вот ну, В общем, 30 сантиметров. Это знаю, что у меня от края везде отсечка сделана правильно. И я ставлю блок, чтобы от этой нитки было 10 сантиметров. Здесь и здесь. Следовательно у меня и вот эта нитка идет. Здесь должно быть у меня 40 сантиметров. 40. 40. Таким образом, мы поставили все блоки. Ой. Следующим этапом мы взяли уже нормальный гидроуровень и опять же от того блока первого, который я показывал, мы везде замерили разницу. Еще раз перепроверили. В принципе, то, что у меня остался листок от ребят после сдачи фундамента нивелиром когда они делали, данные ну, в один миллиметр может разняться, но в целом совпадает на блоках я написал вот видно что и блок стоит я и здесь замерил здесь у меня 5 миллиметров получается ниже здесь один сантиметр ну то есть понятно что блок а самая низкая точка у меня там это два сантиметра но остальные там тоже там сантиметр там 5 миллиметров а, что дальше дальше я уже понимаю что тот блок я буду класть на полтора сантиметра и, следовательно, у меня есть уже значение чтобы приблизительно понимать, сколько класса раствора, что здесь я положу не полтора, а два сантиметра где-то два. Там я положу три с половиной. То есть к тому значению, которое разницу я прибавляю полтора сантиметра от первого блока. Но ну, вроде в течение двух часов сейчас смотрим дождя не будет. Следовательно, сейчас начнем делать замес. Ну и покажу каким образом, какой раствор делать буду я. Так что в общем работаем дальше. Пропорции будущего раствора следующие. Мы приготовили три ведра песка, просеяли его, чтобы он был чистый. Это речной песок. Также мерная у нас стара для воды это трехлитровая банка. А так как песок немножко влажный, нам вообще надо 7 литров воды. Но будем наливать 3. Потом еще три и будем уже смотреть. Также взял вот эту присадку, добавку для строительных растворов. Хочу немножко быстренько прочитать. Комплексная добавка, высокоэффективная для кладочных и других строительных растворов. Увеличивает живучесть раствора до 5 часов, придает смеси пластичность, улучшает обрабатываемость, регулируемость, консистенцию. Препятствует расслоению, водоотделению растворной смеси. Ну и рекомендуется для приготовления кладочных растворов при укладке там, кирпича тыры -тыры, пены и газобетонного блока. Вот. Мы отмерили здесь расход. Получается сколько 250 мл на 100 кг цемента. Следовательно, мы здесь приготовили порядка 15 мл. И цемент я пока прикрыл. Здесь у меня получается 10,5 кг. Именно в килограммах. А если брать рассчитывать, то получается, что на 1 литр, ну, ведро с мерками, получается полтора килограмма раствора. У меня есть 7 литров, 7 умножаем на полтора и получаем 10 с половиной килограмм. В общем, ну, естественно, бетон-мешалка. И сейчас мы будем замешивать вначале смесь делать. пластичная но ну, стоит все, идем класть блоки на счастье нашего дома кинем монетку первый блок уложен хочу обратить внимание что в принципе ничего сложного нету я проверял можно посмотреть со всех здесь ровно здесь ровно здесь тоже ровно теперь так по центру чуть-чуть ударил так вот все ровно здесь вот так вот теперь перепроверим здесь еще раз. Все отлично. Здесь все супер. Можно еще проверить вот так вот. И здесь тоже все отлично. Смотрите, можно проверить вот так вот. Тоже все прекрасно. А теперь что касается где у меня рулетка. Как раз моих разметки здесь у меня 70 должно получиться 70 до да? 70 и здесь тоже Сейчас, пусть блок. тоже 70 следовательно вот моя нитка здесь я дополнительно еще метку делал вот она чтобы при сдвиге и здесь мы меряем так опираемся в нитку и меряем 40 следовательно данный блок положим в диагональ все сохранено также промеряли отсюда до того блока у нас все бунт уже установлены и ширина раствора у меня ой получилось порядка сейчас вот, 1,7 где-то а здесь по-моему даже от фундамента ну, здесь не видно сейчас 1.6 тоже ну то есть где-то вот, нет. но самое главное что везде ровно теперь от этого блока будем следующий блок по кругу Фух, все отлично мы закончили пятый блок у меня раз два три четыре. это пятый. А, в общем задача это не самая простая на самом деле первый блок у нас получилось легко положить со вторым у нас была проблема и кстати благодарность как раз вот этой добавки я его ну, во первых ставил достаточно долго что-то мне никак не шло раствор немножко все-таки я сделал жидким но потом еще и ошибся когда уже решил ставить, ставить третий и понял что я ошибся там на один сантиметр после чего я снял и заново поставил но вот самое главное что ошибки все исправлены все замерено можно посмотреть что везде все стоит ровно вот так и так, чуть-чуть так. пока еще вот так то все вот а, что бы еще хотел сказать нам еще помешала погода вот она опять, этот дождь, он периодически мешает а, блоки мокрые, следовательно в лишняя влага и мы сейчас их накрыли все пакетами сейчас эти тоже два блока накроем ну и до завтра Завтра вроде и всю неделю обещают дождь Ой, дождь Фу, вот, -фу, -фу, -фу, фу, чтобы, не дай бог Обещают солнце Следовательно Завтра начну уже Класть ряды, соединять эти углы Между собой Всем спасибо, все было супер Устал сильно Супруга я думаю тоже от моих Пи, пи, пи Но у нас все получилось Всем пока